Chess.com is back with the challenger Grandmaster Jan Nepomneshi. Uh, on our broadcast Robert said that th through the first three games, Robert Hess that is, through the first three games Magnus has won the opening battle. Do you agree with that statement? Well uh, indeed he knows better but uh, I, I, you know I, I think I wouldn't say so. I guess for example to, today um, I assume I had a very pleasant age, maybe like very small but very let's say long term. and. I'm not sure. I wasn't sure how to proceed after this. Okay, ninety-seven and takes and ninety-six. But I guess okay, what I did was quite logical. And uh, well, uh, somehow after takes takes bishop e6, d5 is coming to the next move. So uh, the best I can get is some typical Marshall extra pawn. Like after d two let's say he plays d5, he traded everything, I take on e5. But this is very likely a draw. So I decided to play h3. But I, I guess he had several reactions, so he, re he reacted quite well, but I mean, yeah, I mean, in general, yeah, this uh, Marshall is hard to break. Indeed, many have tried. Uh, going uh, after round two, Magnus gave an interview on a podcast saying he predicted a stale game today, I suppose, after the craziness of the first two games. But I'm going to say, get a guess, that you don't want a stale game as white, right? Every white is still very important to you. I guess every game is important, and uh, in general nowadays, it's That there is not some major difference between white and black uh, white and black pieces uh, anyway uh, once you see the chance you try to use it so I mean indeed in white you're trying to fight for opening advantage and okay I guess as for example today uh, I I managed to pull out something out of the opening but uh, maybe afterwards I wasn't very precise but I mean overall uh, game can be you know exciting or really really boring but uh, uh, this This is, of course, um, one of the, you know, one of the outcomes of the opening. Yeah. So depends on which type of position do we enter. And finally, we reached our first mini break of the match. Can you give yourself a letter grade A through F? Uh, well, uh, should be pretty much average. So, you know, only good point. I didn't lose any games, but I guess yesterday uh, I could, uh, you know, be more uh, more precise. Thanks for your time. Chess.com is here with former professional women's tennis player Anastasia Miskina and of course uh, the obvious question that most people want to know is what are the uh, similarities between tennis and chess they're both individual sports but I'm hoping that there's more to it than that. Uh, you know, when I was a kid, little kid, my coach, he said that the chess it's um, tennis on the field. You know, like you have to always think when you play tennis, you have to always think where to put the ball. So I think it's really important to involve chess in the tennis. There are several top 10 chess players who play tennis, Magnus being one of them. Did you ever play chess as a means of getting better at tennis? Yes, I did. I did. Um, my father was really um, want me to play chess between the matches, before the matches, because he, he said that when you play chess, you start thinking, I think, better. So that's why I was playing. Would it be correct to assume that you're on Team Nepomneshi? Of course, uh, of course, I'm Russian, so of course I'm going to support my my people, so I, I really want him to, to win. Now, years ago it used to be very common for it to be Russia versus Russia, or more specifically, Soviet player versus Soviet player. We have not seen that in a while, but you won the 2004 French Women's Open. You had to play a country woman. Uh, did you like playing members of your own country, or would you have preferred that final to be against someone else? Uh, well I don't like to play against my friends and uh, especially the Russian against Russian it's always you know it's a really nervous game all the time but I think we have uh, so many good players not only in tennis you know all sports that we're gonna take and I think you have to adapt it that uh, all of us are good <laughs> so let's do the best to win. And of course I had to do a deep dive before this interview. I went back and looked and uh, your opponent in that match had more double faults, twice as many unforced errors. I told you I did a deep dive. Um, when it comes to a championship level tennis match, or in this case a chess game, is it more important to stay within yourself and hope your opponent makes the errors? Or, I don't know, did you bring it to her in that match and you made those errors happen? Well, I don't know. Hold the small things in the chess. You have what, what, what you have to do, but uh, let me tell you, Dementieva, she's serving much better now than back in two thousand four. But if we're going back to chess, um, I have no idea all the secrets. But I think you really have to be really concentrated all the whole match, and it's a really difficult thing. So that's who the better on this position, that the one gonna win. И, наконец, вы играли в здесь, ваша игра Я сейчас Нет, нет. Спасибо за время, Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров и Чес Кумру. Говорим о третьей партии матча. Ян, не помнящий против Магнуса Карлсона. И, безусловно, все ждали очередной белый цвет российского шахматиста что покажет на этот раз и что приготовил. Ну и партия сложилась достаточно, забегая вперед, просто. Итак, была разыграна испанская партия, очередной, очередная табия, которая уже у нас встречалась в первой встрече. И в отличие от... Первой партии я усилил игру ходом а4, пытаясь, так сказать, прощупать, что и куда Магнус выдвинется, что он выберет в этом случае после хода а4 у черных большой выбор, и у Магнуса, конечно, колоссальный опыт во всех этих позициях. Магнус очень быстро ответил слон b7. Ход, отмечу, что еще b4 существует так же, как и ладья b8. Ведет к более сложным, наверное, позициям. Ну, после хода слон b7 последовало следующее. d3, d6, конь d2, ладья e 8 Все это неоднократно встречалось. Стороны делают свои классические ходы. Ход слон d2. Таким образом, белые борются против классического коня a5, c5. И после хода слон f8... Конь e3, конь e7. Магнус подготавливает как движение c5, так же и перевод коня на g6. Ян сыграл c4. c4 создает серьезное напряжение, на пункт b5, и черный вынужден реагировать. Очень много было партий сыгранных ходом c6. Так играл и Ткачев в свое время, и Адамс, серьезные шахматисты. Но Магнус выбрал продолжение БЦ, которое ведет к более стабильной структуре, после чего конь бьет С4, возникла позиция, где белые создают первую угрозу. В одной из партий, партии предшественников, можно сказать, неаккуратно, турецкий шахматист сыграл ладья Б8 против известной шахматистки Кейт, Рахамей Грант, и получил вот такой вот удар на 5 после чего белые добрались до пункта f 7 и одержали уверенную победу. Ну, конечно, Магнус, безусловно, знал все эти продолжения, был хорошо подготовлен и вернулся просто к c С6, контролируя таким образом центральные поля. Ладья С1, очень все логично развивалось в этой партии А5, Черные таким образом захватывает поле b4, фиксирует его слон c3 и после хода слон c8 очень сильный перевод слона, то есть слон теперь на b7 не делал абсолютно никакой работы, не производил слон переводится в район поля e6 или быть может даже в район поля g4 по обстоятельствам освобождается также линия b для работы ладьи по большому счету. И стало ключевой позицией ЛТПа в этой партии, критически так сказать, где Ян потратил целых полчаса. У белых тут была масса продолжений. И H3, и конь 3 и, возможно, даже такие экстравагантные ходы, как Ферзь Д2, с целью атаки пешки А5. Но и везде, практически во всех этих продолжениях, у черных находились хорошие ответы. И Магнус уверенно уравнял. Ян сыграл d4 принципиально по центру. И вот после взятия на d4 слон e6, мы видим, что слон становится противовесом слона b3. По большому счету у белых здесь ничего не оказалось, потому как пешка на 5 не висит ее. Эту, эту идею могут спокойно... Игнорировать, потому как на, в случае хода коня опять у черных есть ход c5, очень важный. Черные создают угрозу взятия коня на а5. А в случае, скажем, ферзь d2, черные уже приобретают либо на е 4 либо на а4, получая очень хорошую позицию. По большому счету, игры здесь у белых не оказалось. И после длительного раздумия, как я сказал, не помнящий, сыграл h3. У черных в планах был ход d5. Везде этот ход, по сути дела, решал практически все проблемы. И предварительно Магнус сделал плотный ход c6. Отмечу, что были еще здесь в белых продолжения пытаться, как тут были идеи, связаны с ходом слона d1, что Сергей Корякин на трансляции предлагал, перевести слона в район поля f3. Но и в этом случае черные, сыграв c6, в последующим d5 все-таки уравнивали полностью игру. Ну, после хода h3, c6, слон c2, d5, возникла равная позиция, где Ян пошел е 5 и после массовых разменов произошла вот следующая позиция, практически форсирована. В этой позиции абсолютно ничего нет ни у одной из сторон, ну и впоследствии перешли очень быстро в такой вот эншпиль, где по большому счету не потребовалось никаких, сложных решений для того, чтобы партия завершилась в ничью. Вот таким вот образом у нас завершилась сегодняшняя партия. Ну что же, друзья, будем болеть за Яна. Ждем, конечно, ответной уже четвертой партии, где Магдус будет выступать белыми. Что он нам приготовит, мы будем смотреть внимательно, затаив дыхание. Ну а я желаю всем успеха, до новых встреч, всем пока.